Вообще, в принципе, капитал, что такое капитал, что я называю капиталом, откуда он формируется. То есть, у нас есть доходы, у нас есть расходы, у нас есть остаток. Заработали 100 тысяч, потратили 80 тысяч, у нас остаток 20 тысяч рублей. Вот этот вот остаток, это равно капитал. То есть, все, что у вас остается после того, как вы потратили Основную сумму вашего дохода, будь то он активным или пассивным, да, это, соответственно, остаток. Это капитал на инвестиции. Семена, которые вы можете посадить, это финансовый ресурс, который позволяет в принципе в дальнейшем создавать капитал. Поэтому вот остаток этот я называю капитал на инвестиции. И этот а, капитал нужно непосредственно инвестировать. Поэтому, когда мы говорим про активный доход, то, соответственно, нужно работать с тремя вот этими показателями. С доходными, с расходами и с остатком, который у нас получается. Что мы с этим остатком делаем, как мы с ним непосредственно обращаемся.